Сегодня у нас распаковка. Такая посылка пришла. Большая. Тут детские телефоны, часы с сим-карты. Так, телефон, чтобы звонить? Шли довольно долго. Шли потом через Финляндию. Пришли из Китая. Попали в Финляндию. Приказывала сюда китайского Нового года. там что они не, не особо дорогие. И, судя по отзывам хорошего качества. Посмотрим упаков на нем такой коробочке по виду не скажу что здесь часы низ геолокации должны быть и проверим так вот такого плана эту бирочку выкидывать нельзя ее надо активировать на их на вот на этой с помощью этой программы надо активировать чтобы отслеживать где находятся часы ну и соответственно хозяин часов. что у нас в комплекте? зарядное устройство так она удобна тем что просто при магнитное прикладывается Раз, все, заряжается. Отвертка. И мановалка. Голоководство пользователя. Кстати, на русском языке. Что очень и очень замечательно. Так, мы будем пробовать симки целедважные Говорят. По мечтал на другие часы, что они не подходили. К этому вроде подходили. Смотрим, что здесь есть. Какие функции есть. Пейсирование базовой станции. Так, функции. Телефонная книга. Интерком, след, будильник, безопасная зона, сос, аварийной сигнализации, сигнал низкого заряда батареи. Прогноз погоды. Ничего себе. Так. Дистанционное выключение, освещение, игры какие-то, даже есть, какие камера, вот альбом, фонарик, тема, секундомер, основной набор. Вот они непроницаемые часы. Так, ну сейчас я немножко с ними разберусь. Куда сим. А, попробую включить. Так, где они тут включаются? Вот. Ну. Заряд очень низкий. Время показывает уже сразу неправильное. Тут вот с этим функции слайдить ставить можно ребенку. Через приложение. Пусть мы набираем сколько-то лайков. Можно поиграть компьютер или еще что-нибудь. Удобная вещь. Часы такие. Интересные. А, вот. Здесь еще. Здесь. С циферблатом и электронный. Так, набор номера. Контакты. Очень хорошо чувствительный, кстати, чат, камера, альбом, дружить не значит такое шагометр, ин In... устройство что то номера, контакты, обучение счету а игра обучение счета, камера, альбом. Посмотрим, что здесь за камера такая. нажимать. Синка здесь. так. Вот камеру нашел. Сейчас нажимаем. Достаточно памяти. Ну, соответственно, здесь нет сим-карты. Понятно. Шагометр. Открыть шагометр Открывай. Полагаю, надо. Связаться с телефоном, знаю, сейчас я разберусь комплекте еще вот такая лопатка была. Скорее всего, снимать корпус. Ну, тут написано вот это отверстие для симки. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим, как это действует. Я же тебя выключил. Включился. Главное не потерять. Так, Лопатка, наверное, чтобы это вытаскивать. Поддевать. теперь главное правильно вставить симку. А вот наверное для этого лопатка это. Так. Неправильно нарастал. Сейчас посмотрим. Надо мне это. Да, он хочет, чтобы я его синхронизовал с телефоном со своим. Я попробую. Программа на русском. Все пишет буквально по русски. Вот. Тут рекламного, конечно. Ну ничего страшного. Это бесплатный. Тройки. ну очень много здесь. Я попробую, смотрите, позвоню. Самая главная функция, функция звонка. Работает она, на отписку. Вот, вот, вот, вот. Алло, алло, О, видите, меня слышно. И слышно причем на ну, ура я уже проверял единственное я с этого пока не могу номер позвонить там нет средств тут громкость можно увеличить уменьшить все выключаем немножко пройдемся по режимам интересно а настройки здесь время ты как всех же не так надо немножко зарядить потому что сейчас он разрядится я пока инструкцию почитаю ну тут я забил номера еще не могу понять как дату установить время установилось сейчас. вот Почему-то показывает 29 марта я ну, надеюсь... я бы не могу перегрузить думаю если перегружу может оно как-то свяжется. Он, он пытается СОС позвонить. Сигнал подать СОС. Ну но там номер не установлен. Поэтому у меня не очень большие проблемы с датой. Но я думаю, это все в интернете можно найти. Все эти настройки. Что тут еще? Что мне порадовало? Но как я говорил, что где локация? Показывает, где тупо адресу находится сейчас. Ребенок. эти отчеты. Будильники можно им ставить именно отсюда. А, минус то, что я не могу. Нельзя смс-ки направить. Если направляешь смс-ки, они сюда просто не приходят. Плюс то, что можно прямо отсюда номер набрать. Что в некоторых таких часах такая замуж отсутствует. В принципе, я здесь тоже можно так установить, но я от него. Контакты. Вот. вот. Я. Сюда даже забинность какая номеров, по помощью своего телефона. И вот такой весь обзор. они Не особо хитрые. Понравилась система лайков. Сейчас покажу вот один лайк, который поставил. Нет видно так, как в качестве часов, в качестве телефона. Очень даже ничего. камеры конечно, стойная. Вот это я не понял, что такое, что это задружить? все ничего не нажимается шагометр ну шагометры не знаю тоже тут не открывается может я что-то неправильно делаю тут же две версии программы как помощью которая работает 1 вторая. Второй там очень много рекламы но там показывает шагометр 1 ее мало поэтому я использую первую вот система лайков вот здесь можно лайки то есть допустим будешь сегодня смотреть мультики если наберешь 5 лайков ну, такая система поощрений больше от здоровья вот видимо здесь шагометр рассчитывается не знаю посмотрим я может через пару месяцев сниму повторное видео насколько хватает аккумулятора как эти все функции работают что-нибудь может новое найду а сейчас пока я прекращаю Обзор такой. Все, ждите новых видео. Тактильно не очень приятный, кстати, наушник. Очень приятный такой гладкий ремешок, не гладкий а вот такой наушник. Не не могу передать словами. Единственное, ну еще не единственное минус. Там написано, что фонарик, что-то про погоду сказано, Но здесь не фонарик ни не погода не вижу. вот так они выглядят на руке все четкие да.